Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Вот оно стало время осенней полевых работ. В более ранних роликах я рассказывал о переделке цепного устройства разбрасыватель органических удобрений мини-трактору КМЗ 012N и увеличении числа оборотов битера. Наконец-то наступило время когда мы можем его испытать. Грузим разбрасыватель с помощью экскаватора. Агрегатируется разглазка глинистических с помощью трактора КМЗ-012Н. Ну и раньше было перегонос, с ну устройство. И было сделано дополнительная передача на фитер. В результате переделок, несмотря на большое расстояние между осью залома и нижней частью дышла, шаг получается у рычага большой, но кардан не выбрасывает из шлицов даже на больших переломах. То есть конструкция себя в принципе оправдала. Далее наблюдаем сам процесс разбрасывания. Результатом я полностью доволен. Всего доброго. До свидания.